У женщин плохая ориентация в пространстве. Mm -hmm. Крик, ор и шантаж и так далее. На них двойной груз стереотипов. Тупая курица. Бабам руль давать нельзя. Ты дура, ты, потому что ты баба, например. Можно я расскажу неприличный случай? Думаю, наконец-то нашим зрителям станет интересно слушать эту передачу.